Всем привет! Вы на канале Animakun. Озвучиваю я Гиг Шелдер. И это Топ 6 аниме осеннего сезона 2019 года. Сразу хотим предупредить, что это только субъективное мнение автора и места данного топа не имеют значения. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Мастера меча онлайн. Третий сезон. Кирита просыпается в гуще огромного фантастического леса. В попытках разузнать, как он там очутился, он встречает мальчика, который, кажется, знает его. Он должен быть обычным NPC, но его эмоции ничуть не отличаются от человеческих. Со временем Кирита возвращаются некие воспоминания. Воспоминания из его детства. Об этом мальчике и девочке с золотыми, как солнце волосами. И именем, которое он никогда не должен забыть. Алису. Гордость убийцы. Действие аниме происходит в мире, где обитают монстры, бороться с которыми может далеко не каждый. И дело не в том, что в этом мире нет отважных героев или бравых рыцарей, а в том, что для победы в сражении необходимы специальные силы, мана, обладают которыми только аристократы. Однако родиться в высшем сословии это еще не гарантия того, что ты непременно овладеешь силой. В такой ситуации оказалась юная и, и упорная девушка по имени Мелида. Проверить обладает ли маной героиня должен Куфа, молодой человек, которого нанял ее отец-дерцог в качестве наставника Мелиды. И все бы ничего. Однако в работе Куфы есть один неприятный момент. Кроме самой ученицы, если та окажется бесталантной, он обязан ее ликвидировать. Семь смертных грехов три. Печать открыта. Демоны ускользнули из векового заточения и жаждут начать свою игру. Британия вновь станет местом битвы. Клинки героев запоют свою песню, а герои, как им и положено, выйдут на поле и зададут жару. Снова экипировкой, с новыми силами и ново старыми друзьями. Неужели наконец-то соберутся все семеро героев вместе с принцессой? Они защитят мир от угрозы, не забыв при этом приправить все юмором и зрелищем, которое так сильно полюбилось всем зрителям. Старшеклассники позволили себе жизнь в другом мире. Семь японских старшеклассников пользуются международной известностью благодаря своим выдающимся талантам. Однажды они попали в авиакатастрофу и очнувшись поняли, что находятся в совершенно другом мире. Мире магии и звера людей, Смогут ли герои спасти страну от тирании Императора и найти путь домой? Моя Геройская Академия 4 Пока весь мир обсуждает добровольную отставку всемогущего, охотники за сенсеями ищут скрытый смысл в его прощальной фразе «ты следующий». Путем нехитрых умозаключений они приходят к выводу, что адресовалась она не противникам, а кому-то из присутствующих. А значит всемогущий ищет в себе преемника из числа учеников класса 1А Академии UA. Кто же он тот герой, что сможет занять его место? В поисках ответа на этот вопрос журналиста куда отправляется в Академию. Выбор непростой. Перед ним 20 учеников. Каждый по-своему уникален. Каждый из них может стать в настоящим героем. Этот герой неуязвим, но очень осторожен. Богиня Листарта спасительница женского мира Брунды, Призывает на помощь героя. Герой Сейя Рюгуин имеет статус читранга, но он смехотворно осторожен во всем. Например, он купил бы три комплекта доспехов: один для ношения, запасной и запасной для запасного. Помимо хранения абсурдного запаса предметов, он остается в своей комнате для тренировки мышц пока не достигнет максимального уровня и к тому же выкладывается на полную, даже сражаясь с обыкновенной слизью, чтобы быть уверенным в своей победе. Ведь его главный девиз – никакого риска. Что ж, ну а на этом ролик подошел к концу. Вы были на канале Аниме Кун, а озвучивал я, Гик Шелдер. Подписывайтесь на канал Аниме Кун, также подписывайтесь на мой канал. Ссылка в описании. Всем спасибо за просмотр, всем пока!